Так, жильюхи, вот готов. Немодность. Ну, приезжает с нами. смотрит ну, смотреть, что все убираем полностью. Вот это вот хрень. Вот эти пускатели остаются, автоматы остаются. Вот это все убираем а Пусть вместо все... этой еботы поставил вот эту маленькую. Овеновскую, Овеновскую. вот маленькую это вот, вот это тоже все убирается таким вот подготовка бывшая вот это вот, вот эти пускатели а чем О, мы сюда в вьебаем вместо Овин будет стоять? Тоже виноску поставить? Да, а ты ее прописывал? 5, 5 Потому что я а, а... а значит, вот подготовка там. Ничего, ты не прописывал нас. ХВП, блядь, я только, блядь, боже, нахуй прописал, причем я не пойму, нахуй нам. Так... Вот что ты за хуйню подготовка такая, блять, храмная нахуй. Я вообще не понимаю, что это за хуйня, и сами вояли, что ли, еб? Да. Ну как это, блядь, еб Вот здесь вот вход. Вот здесь вот вход, вот сюда вот надо будет вырезать, сюда эту хуйню баллоны ставить. Баллон поставить с башкой нахуй? Yeah. Да. бак подать хуйню, а мне понять, блять, а как ее... Башку надо... Б с башкой понятно, а, систем ее... систему не ставим? Конечно, должна она будет Ну нет, можно не ставить нахуй. Yeah. Ты понимаешь, цена, блять, ХВП это одно, а система дозирования, ее никто сюда не прописывал. Так еще надо... Наверное... А, а ну... какие-то еще вот из этих насосов не работают. Один, б***ь, шуршик, блять. Значит, вот тоже дефектуин. Так Так, а с этой автоматичек. Это, это все остается. Это все остается. Здесь тоже все остается. Тут все остается, только блядь, вот эту хуйню, блять.